Привет всем любителям стародельных игр приставки Sega Mega Drive 2. Ну, разумеется, в наших странах ее клонов и также клонов ее картриджей, которые собраны, как бы, так сказать, в старое время еще были более-менее. Но то отдельная история, конечно. Ну, там тоже можно поправить кое-что. Ну, сейчас речь пойдет о стародельных картриджах. Вот у меня есть, например, такой вот картридж. Это стародельная игра. Здесь вот такая надпись. То есть все на английском. Sega. Никакая не сага. И даже типа как в оригинале сделано в Японии. Ну, как бы это тоже подделка. Под оригинал здесь не было отверстий это я уже просверлил дальше я об этом расскажу так вот кстати сама платка вот такая большая капля есть еще возможность замены на обычную в гип корпусе микросхему хорошая платка такая что не пропадет даже в случае, если микросхема выйдет из строя, то сюда можно будет эту платку восстановить. Смотрим, в чем сама суть. О чем я хочу рассказать и поделиться в этом видео многим любителям, коллекционерам стародельных картриджей. Сборки данных картриджей. Как бы, в чем мне не нравятся здесь сами нюансы? В том, что, во-первых, сборка просто на защелках на счастье эти еще целые бывает часто они обламываются и бывает открыть надо картридж почистить контакты там или еще что короче говоря что бывает обламываются и потом проблема что болтается шатается все не очень-то приятно конечно иметь такой картридж который весь рассыпается но как я решил исправить эту ситуацию значит в оригинале здесь нет никаких болтиков все как бы только за счет защелок. Значит, пошли, поехали. Вот. Здесь имеются в стандарте этих шайб тут нет. Здесь имеются всего лишь на всего вот с двух сторон. Такие вот упоры для платы. Здесь и здесь. Значит, в чем сама суть? Платка у нас одевается на вот эти стойки и в них в оригинале есть зазор между отверстием в платье и стойкой. Имеется всегда зазор, люфт, из-за чего при втыкивании и вытыкивании картриджа из приставки у нас всегда здесь получается можно заметить затертые места именно вот этой вот перегородкой. Вот это уплотнительно. Протираются вот эти места. Тоненькие дорожки. Вот, у основания. Особенно что касается новодельных карты. Там дорожки тоненькие вообще. Вот тут немножечко потертости есть, но еще все хорошо. Попадались картежи, на которых затерто вот здесь вот видно немного линия, вплоть до того, что перетираются некоторые дорожки и картридж перестает работать. Вот. Это одна из причин, почему желательно нужно собирать картридж плотно, без никаких люфтов. Смотрим дальше. Значит, Дальше у нас остается рассказать о том, как убрать эти люфты. Я лично применяю термоусадку для проводов вот сюда одно колечко или два в зависимости от величины зазора сюда одеваю вот термоусадочку зажигалочка чуть-чуть ее аккуратненько чтоб не поплавить корпус немножечко чик-чик огоньком она уселась плотненько и как бы тем самым я выбираю этот зазор, плотно надевается все. Но второй нюанс в том, что платка у нас прилягает, видно как бы неровно. Здесь прижимается уже упор, а здесь ниже лежит коса. То есть если мы начнем прижимать вот этими вот порами, стягивать картридж, что плотности нормального прилегания вот этих вот стыков мы не получим. Между стойкой, картриджем и вот этими бабышками. Я их, кстати, немножко тут подпиливал. Они были чуть-чуть выше. Это я сделал, потому что у меня шайбы как бы такого... Я, ну, то есть, толщины шайбы были под которые надо было немножко подработать. Вот, поэтому, чтобы не пилить шайбы, мне было проще мягкую пластмассу вот тут пилить шайбы у меня вот такого типа. Это типа Hethynax со старой радиоаппаратурой, под конденсаторами электролитическими обычно используются. И также вот прессованный картон, плотные жесткие шайбы. Вот. Можно, конечно, поменьше отверстия, соответственно, для вот этих вот диаметров. Ну, у меня были такие наличия, поэтому я применил именно такие. Они, кстати, нормально здесь становятся. Вот они немножко свисают, но когда платка ложится, прижимает, оно все ровненько становится. Вот эти шайбы у нас. Для того чтобы выбрать неровность платы, вот, насаживаю плотненько на эти все стоечки. И у меня уже платка жестко не люфтит вообще стабильно. Все четенько. Теперь я смотрю плоскость шайбы. У меня подошли. Ну, практически идеально. Я считал, что ну, можно так оставить. Это не страшно. Ну, лучше, чем было, по крайней мере, без них. Вот, как бы они там плотно, когда усядется, шайбочка выровняется. Вот, и все, Отлично. Здесь ровненько. Относительно ровненько все сидит. То есть я уже могу не так бояться, что будут перекосы чтобы здесь платка не было, например, вот так вот, косок, То есть, желательно шайбы, конечно, наверное, еще подберу, наверное, какие-то, может, другие, чтобы поточнее была ровность. но ну, я, в принципе, думаю, это не критично. Вот, все-таки лучше, чем без них вообще. И вот у меня подложены сюда тоже шайбы. Для чего? Для того, чтобы вот этот вот тоже зазор, который остается, когда корпус уже защелкнулся, у нас остается между ними зазор пустота. Чтобы платка не болтыхалась, я подложил тоже две шайбы по размеру, подобрал практическим способом чтоб корпус при этом не, высту... тут не надувался если шайба будет толстая то тут будут бугры чувствоваться вы... ну как бы выдавленное место если шайба чуть-чуть меньше будет платка чуть-чуть люфтить там уже либо болтами дотянется оно либо же подобрать потолще шайбочку чтоб вообще люфтиков не было вот, то есть собирается все это на защелке чик Сейчас я это все защелкну. Вот. И сюда я подобрал. Там не было резьбы. Но она очень легко нарезается. То есть проворачивается самим болтом, винтом, шурупом. Там, что у вас есть. Можно обычный полтик с тонкой резьбой, мелкой сюда ставить. Будет все хорошо тоже держать. Ну или же. Вот типа как от кассеты чуть-чуть потолще. Такие вот шурупики я нашел, покрасил шляпки, чтоб черные, ну под цвет корпуса маркером закрасил, и как бы вот так вот все у меня плотненько, все плотненько собирается. Вот таким вот образом немножко камера. Случайно выключилось, Поэтому продолжаю обзор. Света маловато. Сейчас я эту вспышку вот так добавлю. Вот, смотрю через камеру все это дело, поэтому немножко не попадаю. Вот. Я плотненько закручиваю. Не сильно, так как колесо на машине не надо зажимать. Уплотнил. Ну, Второй шурупик сюда же раз. Раз-раз. Вот. Главное, когда сюда болтик вкручивать, первоначально резьбу ровненько его сразу выставить, чтобы он пошел ровненько. И все равно у меня проблем никогда с этим не было. Вот, я скрутил плотненько картридж, никаких зазоров, люфтов. Вот такой картридж стародельный, подделочка под оригинал Golden Max 3. И у меня платка никаких люфтов, класс, жестко чувствуется крепость картриджа такой монолитный стол именно ничего не тарахтит не болтышится там все отличненько то есть я доволен мне нравится такая сборочка теперь я спокоен за этот картридж и советую всем так делать ну, такое личное пожелание спасибо всем за просмотр надеюсь будет полезно.